Здравствуйте! Я хочу вам сегодня рассказать о программе для клиентов Сибирского здоровья. Ну, стать клиентом у нас очень просто. Нужно совершить первую покупку на 30 баллов. Это примерно 1000 рублей. И получать 5% скидки уже со всех следующих покупок. Причем, как только сумма всех ваших покупок, ну, например, вы начинаете покупать на 30 баллов, и потратили тысячу рублей всего, купили нужный для себя продукт, какой-то какой вы выберете, и покупаете так 10 месяцев подряд вот вы уже накопили 300 баллов с 11 месяца у вас будет уже скидка 10 процентов и эта скидка за вами закрепляется навсегда чтобы как вы не покупали сколько продуктов на какую сумму у вас будет постоянная скидка 10 процентов причем наши скидки они суммируются например у нас в компании проводится акции, скидочные программы, то есть постоянно. И скидки, которые у нас в компании, они всегда суммируются. То есть ваши 10% будут работать всегда, постоянно. Это важно, потому что во многих магазинах обычных либо та скидка работает, либо другая скидка работает. То есть они не суммируются. У нас всегда все скидки суммируются. Это очень-очень приятно ну и так продолжим значит еще дальше если вы в какой-то месяц вдруг купили на 100 баллов то за этот месяц у вас скидка увеличивается до 15 процентов то есть вы можете постоянно делать на 100 баллов и у вас будет 15 процентов скидка или это будет случаться иногда тогда в следующем за месяцем в котором вы сделали 100 баллов, у вас скидочка будет 15%. Тоже очень приятно. И еще один момент здесь нужно пояснить. Вы можете вот эти 300 баллов копить не в одиночку, а вы можете также подписать друзей, предложить им также покупать какой-то продукт, который вам понравится, например, нужный для них продукт. Они также подписываются по вашей ссылочке или покупают на ваш номер ваши друзья. И вы так быстрее можете набрать 300 баллов. Это важно. То есть вы можете даже, вот еще раз, это как бы частый очень вопрос для привилегированных клиентов. Люди говорят, я не партнер, я просто так. Так вот, если вы просто так будете подписывать своих друзей, которые тоже просто так будут там иногда покупать что-то в нашем магазине, то все эти баллы будут идти вам. И вы быстрее наберете 300 баллов и быстрее будете получать гарантированную скидку 10%. Но Это что касается нашей обычной программы. Но у нас есть еще специальная клиентская программа, по которой вы можете приобрести один из замечательных продуктов серии daily box я вам обязательно покажу эту серию сейчас но смотрите если вы три месяца подряд покупаете на 30 баллов напомню 30 баллов это примерно 1000 рублей может быть чуть больше прям чуть больше там 1200 1100 вот так вот и Тогда вы, если три месяца подряд покупаете на 30 баллов, то вы имеете возможность на четвертый месяц получить скидку 25% на продукт Daily Box. И эта ситуация повторяется. Потом вы опять же продолжаете три месяца делать 30 баллов, и следующий Daily Box покупаете на четвертый месяц. Итак, за год вы можете купить 4 Daily Boxа. То есть, очень замечательный вариант. И также я напомню, что скидка 10% у вас все равно остается постоянно. То есть, вы и это со скидкой покупаете, и 10% вам все равно возвращается на счет. Если же вы будете покупать 10 месяцев подряд на 30 баллов, то вы получите Daily Box любой из серии в подарок. То есть, эти две программы они работают вместе то есть вы пользуетесь и скидками 25% на четвертый месяц и также за 10 месяцев вы получаете подарок теперь давайте посмотрим что же за такая замечательная серия Daily Box вот она вся представлена давайте посмотрим ее чуть ближе так Первое, на первом месте у нас тут стоит э, Beauty бокс «Красота и сияние». Но это все, что касается красоты. Кожа, волосы, ногти. Э, замечательный продукт. Причем из, все продукты из этой серии пьются очень легко. Там пакетики. Вот написано, видите, 30 пакетиков по 2 капсулы. И внутри этих пакетиков находится дневная норма тех веществ, витаминов и минералов, которые нужны именно для красоты. Очень удобно, не забудете, достаете пакетик, его можно положить в сумочку, то есть открываете, допустим, даже на работе в любое время и выпиваете. Очень удобные, очень удобные серии, я ее очень за это люблю. То есть не надо что-то там выдумывать, делать наборы, собирать продукты, все скомпоновано в одном вот этом пакетике. Это очень, очень, очень удобно. Следующий продукт это IQ. Интеллект, IQ Box, интеллект. То есть это продукт, который нужен для нашей памяти, для нашего мозга. Кому он нужен? Ну, те, кто, знаете, бывает часто. Ой, что-то я стала все забывать. Ой, вот что-то у меня там немножко не так работает мозги, как раньше. Вот. и В таком случае нужно принимать IQ Box. И очень хорошо этот продукт старшим школьникам рекомендован и студентам, тем людям, у которых интенсивная и умственная нагрузка. Вот IQ Box очень хорошо работает в этом случае. И пьется он также удобно. 30 пакетиков по 2 капсулы в удобное время. Пьете и. Результат отличный. Следующий наш очень хороший продукт называется Vision Box. Это для глаз. Все, кто работает для зрения, все, кто работает долго на компьютере, все, кто работает, кто сидит в телефоне постоянно, у кого начало падать зрение, вот всем рекомендован этот... Этот продукт. Вот видите, там 30 пакетиков уже по 4 капсулы, потому что зрение, ну, очень такой тонкий механизм, и, конечно, за ним нужно следить. Даже можно его сейчас в наше время пить профилактически, даже если у вас каких-то нет вот там предпосылок, как бы, все равно нужно иногда пропивать, чтобы... Профилактически вы могли поддержать свое зрение. Особенно это, опять же, школьники, студенты, люди в возрасте и те, кто много работает за компьютером. Вот Обязательно нужно профилактически пропивать этот визион бокс. Следующий пульс бокс – любимец всех бабушек. Вот у меня все бабушки, все пьют пульсбокс. Почему? Это продукт, который создан э, людям, у которых повышенное давление, и э, людям, у которых какие-то есть проблемы с сосудами, там сердечные какие-то проблемы. Вот для них создан пульсбокс. Если вы постоянно э, принимаете это на постоянной основе, у кого особенно высокое давление, нужно пить на постоянной основе, можно даже вот первый месяц пропить по два пакетика в день, а потом уже по одному пакетику. И через несколько месяцев результат вас приятно удивит. Только нужно это пить постоянно, потому что сосуды они требуют вот такого внимательного к себе отношения. Следующий продукт это step box. Очень мной любимый продукт. Я его полюбила совершенно недавно. Пропила его. Для, ну, как бы для профилактики можно сказать потому что вдруг у меня как-то немножко как-то заболели ноги вообще это не моя проблема ноги никогда они у меня не болели но тут вот заболели я решила попробовать степбокс. и каково было мое удивление когда я своих, свои ноги перестала буквально чувствовать на, на четвертый день вот тут написано легкая походка это вот Точный, точное ощущение этого, от этого продукта. Но как будто нет. Настолько вот стала действительно походка легкая, и ноги как будто невесомые. Замечательный продукт. Это прям мой фаворит. Ну, очень люблю. Очень полюбила, вернее, этот продукт. Вот. И мой привилегированный клиент, который по этой программе получил, продукт. Она выбрала тоже вот Step Ну, она очень-очень довольна. Я вместе с ней. Имунобокс. Ну и сейчас это вообще востребованный продукт. Вот его нет в наличии. Это хит действительно в наше время, потому что это продукт, который решает вопросы и иммунной системы. И даже вот, например, его пьют как профилактически, вот наступает такой период, когда можно заболеть, вот обязательно нужно сразу принимать иммунобокс. Мы в первую волну коронавируса вот все просто принимали это профилактически, в обязательном порядке. И сейчас то же самое. Но из отзывов я могу сказать, что люди... Принимали иммунобокс даже по несколько пакетиков в день, если они находились в, в одном помещении с больными людьми и не заболевали. То есть, вот это вот такой, такая сила вот у этого продукта. То есть, ну, больше как бы ничего сказать, замечательный продукт. И два еще продукта для мамочек: мамбокс беременность и мамбокс грудное вскармливание. Вот в этих двух продуктах находится все, что нужно маме в этот для нее сложный период. То есть все витамины и минералы которые нужны для... во время беременности, во время грудного вскармливания, чтобы здоровье и мамы, и малыша было под надежной защитой. Ну, вот такие вот замечательные у нас боксы. И напоминаю, программу вы можете купить на, чет... на четвертый месяц со скидкой 30, Ой, 25% процентов на четвертый месяц, покупая на 30 баллов продукции примерно на тысячу рублей и если вы 10 месяцев подряд покупаете у нас продукцию на тысячу рублей то ну не на тысячу на 30 баллов скажем так там чуть больше будет то э, вы можете получить daily box бесплатно в подарок я опустилась чтобы посмотреть баллы приближенные ну вот смотрите э, Пульсбокс стоит 1100 рублей 32 балла. То же самое, вот иммунобокс 1100 рублей 32 балла. Ну вот примерно вот такая сумма. Но вам можно покупать, чтобы в этой программе участвовать, можно покупать на 30 баллов. Ну вот здесь еще, например, смотрите, можно 25 баллов 850 рублей. То есть что-то добираете еще на 5 баллов, и вот вам тоже 30 баллов искомые. И польза огромная для себя, и еще и продукт получите со скидкой, а потом в подарок. Приглашаю вас э, зарегистрироваться на эту простую легкую программу использовать для себя. При регистрации клиентам вы можете при вашем желании добавиться в наш клиентский чат, где вы будете получать информацию экспертную о других продуктах и подбирать для себя программы по вашему желанию. Ссылочка на бесплатную регистрацию останется под этим видео. Желаю вам всем здоровья.